Украинская певица Злата Обневич – одна из самых милых звезд отечественного шоу-бизнеса. Артистка никогда не была замешана в скандальных ситуациях и редко сталкивается с негативом со стороны публики. Поклонники звезды ждут, когда же она объявит о новом статусе невесты. Но она только говорит, что замужем за музыкой и все свое время посвящает творчеству. Недавно Клач пообщался со Златой на съемках новогоднего шоу у телеканала «Украина. "Привет 20-й», где узнали, в чем на самом деле причина неустроенности личной жизни. Певица была максимально честна и откровенна. Недавно Злата Обневич сменил аватарку в своем профиле в Инстаграм. На новом фото певица запечатлена вместе с новорожденным ребенком на руках. Вполне вероятно, что такой образ артистка примерила на какой-то тематической фотосессии, приуроченной к Рождеству. На... Несмотря на то, что малыш это не ребенок Златы, выглядит певица с ним очень мило и трогательно, как с родным. Если бы фото можно было комментировать, поклонник поклонники точно написали, что артистке очень идет материнство. В своей личной жизни певица Злата Огневич предпочитает не распространяться тому, свободно ли ее сердце, поклонники не знают. И многих удивил снимок, на котором она позирует в роскошном свадебном платье в пол. Подписчики сразу же засыпали артистку вопросами, неужели они пропустили столь важное событие в ее жизни, как свадьба. Впрочем, сама Злата не стала отвечать на эти вопросы, сохранив интригу. Обо всем скоро узнаете, написала на снимке Злата Огневич. И пока одни поклонники поздравляли ее со свадьбой, другие предположили, что это всего лишь фотосессия.